пум-пум-пум hey! приветствую вас дорогие друзья и вы на канале андрюша play сегодня я решил говорить более низким голосом тоном сегодня мы продолжаем проходить игрушку от студии азоматика пиздец симулятор жнеца и что, как мы видим, наш босс пока что лидирует 1300 авторитета, так сказать, у него. Когда у войны и обжорства по 150, а у 250. Ну что, мы, как известно, лучшие, в принципе, работник недели. Ну что, продолжим пока что. Мы имеем звание уравнитель. Начинаем. Так. Оружие не всегда приносит вред. Жнец. Иногда его влияние не так явно, как может показаться на первый взгляд. Отныне все, кто находит в себе силы выпустить любое оружие из своих рук, должны быть отправлены в чистилище. Вперед. Жнец. Так, я невероятный. Ага, все сделал. Дураки воюют против своей свободы. Мое число 512. Ты не сравнишься со мной, ещ ⁇ Так. Добрый... Так. Добрый день. Смешнее клиента не видел. Ты только проникнись моей проблемой. Вот описание. Хмурится, сильно икает, громко пукнул, огромные рога. Отправь его в чистилище. Стажер, тебе вообще чему-то мучили. Алло. У него рога. Ты о чем? Ты что? Водка, сок, керосин, поджечь Ну да, поджечь, почему бы и нет Мое число 512 Я сделал все. Ага Я назвал этого малого Тимур А я жнец Почему я не воскарился в больнице? Хорошо, вопрос, блин Та башня была высоковата Сделай мне больно Пора выбросить елку. Моему хвосту тесно в трусце. А человек молекула. Тут немного мерзко, очень сильно. Честно, это маскарадный костюм. Стоп. Э, привет, друг! Клиент вызвал у меня сложности. Вот описание. Худощавый Машет другой огромные рога. Отправить его вот. Конечно! Рога, ты о чем там? В этих мышцах сила греха. Шар? Какой шар? Ну, который у тебя на. Ног... Ага. На голове, вот, в принципе, было у него на голове сейчас. Рожки такие, знаете, красная катастрофа. Вспышка и зависимости после выхода Лего оф Дота. Я в таверне. У него РНГ были. Что? Как? Как? У меня лапки проходились. Походу я сегодня уже буду не работником недели, не работником месяца. Здравствуй, нет, клиент ждет моего решения, а я жду твоей помощи. Вот описание. Бледный, одежда в кровавых пятнах, щипает тебя. Думаю, его в рай нет. Его ват. У него кровь. Ты ж сам говоришь. Думай. Тебя же не повысят так, если ты таким дурачком будешь. Так, так, так, так. Надо быстрее работать. А то уволят нас так. Были работником месяца, сейчас станем каким-нибудь, не знаю, пранером или лентяем, который от работы отлынивает. Это ж такое ведь сейчас пипец. Вы представьте, были А, стали каким-нибудь там С. Это что такое вообще? Привет, как дела? Новый клиент? Я таких редко встречал. Нужна твоя помощь. Вот описание. Просит воскрешения, попросил стакан воды. Обувь в кровавых пятнах. Думаю, его в чистильщик нет. Кровожадность. Опять эти винчестеры. Почему нас так часто убивают? На твоем месте должен быть я в аду. У меня очень тяжелая жизнь. Не знаешь, чему я радуюсь? Нет, не знаю. Не знаешь, чему я радуюсь с оценкой Б. Ага, Б. Вот, представьте, что мне сегодня босс скажет. По мгновению голода люди открыли первое в мире предприятие быстрого питания. В перспективе, без должной привычки знаний, тысячи людей умрут от голода из-за долгого стояния в очередях-с. Что за пиздец, тут слов больше нет, и еще больше людей от переедания вкусной, но нездоровой пищи. здесь да, ты прав. Не в наших силах остановить прогресс и естественный отбор, но мы можем на твои собственные средства запустить цикл передач «нет, пирожок не нужен», который немного уменьшит потери в стане человечества. Как ты смотришь на такое? Без сомнения уникальное предложение. Что ты за пи... Что это за пиздец? Что ты сейчас несешь на мои деньги там что-то делать? Иди, ты знаешь куда? Так. Ну это бред вообще, он тупо берет такой. Мы можем в принципе уменьшить потери, но ты плати именно за твои деньги. Я как бы вообще пришел сюда зарабатывать, алло, а не тратиться. Кто-то явно пересмотрел некачественных сериалов, жнец. Уж не знаю, почему адский признак должен быть настолько броским, но если тебе попадутся существа с красным блеском в глазах, не раздумывая, отправляй их в ад. Ты приступай, а меня ждет Тардис, э, то есть дела. Э, я немного высокомерен. Ага, вот. Ветер обдувает мой зад. Угу. О, привет, стажёр! Снова ты? Здравствуйте, жне... Здравствуй, жнец. Забавный клиент. Вызвал у меня ряд вопросов. Вот описание. Широко улыбается, сильно потеет, не понимает, где находится. Отправить его в чистилище? Нет, в рай. Меня, как обычно, в ад снова ты мои приветствия жнец клиент вызвал у меня сложности вот описание попросил закурить жалуется на холод хочет обниматься думаю его в рай конечно я уснул всех урочнее. да причем надолго жнец пойми свою судьбу переверни карту давай ну ты и чума чего я проверил я проверил не про окей это кто был мне показалось или там дядя лукашенко Ха. Так Снова привет Меня пугает мой клиент, с ним что-то не так Вот описание Крепко сжимает оружие Тешит затылок, ковыряет в носу Ну если держит оружие, то все, Сразу же Так, как здесь красиво Ага, очень В раю там вообще знаешь, как красиво вот. Просто лежи, отдыхай Там так весело, я тебе скажу больше так. Выкини. Ааа, где же ты? Вот ты. Чуть сейчас не отправил тебя в рай, мужик. Ты шо? Так. Так-так-так. Не повезло чуть-чуть мне. ФБИ. Одну шаурму, пожалуйста. Вот я, кстати, вчера хотел шаурму, а буду ее есть сегодня. Вот представьте, как неудачно получилось. Думал, вчера буду ее есть, а бы нет, не получилось, буду сегодня. Вот так вот. Думал, покушаю вкусную шаурму, но вот шаурма учеными доказано очень полезный продукт в себе содержит все необходимое для полноценного питания. То есть, овощи, мясо, все есть. Так, добрый день, новый клиент. Я таких редко встречал. Нужна твоя помощь. Вот описание. Э, сильно взволнован. Весь вожжух, блеб, не рассказал анекдот. В рай, конечно. Могу ли я рассказать историю собаки? Ну, все расскажешь, там темно, и все, вот это э, Веселее будешь сидеть. Опа, ват. Так сколько мы дней прошли? Меня интересует по времени. Нам с тобой по пути жнец. А ты кто такой? Прости меня, но кто ты такой? Снова Бедок? Как? Ну-ка, повышение, хоть не понижение там. Судья. Я судья, в принципе, давно. Так, сколько я уже прошел? Три дня, да, я вроде... Или два? Два. Окей, продолжаем. Ответный райский ход. Как бы смешно это ни звучало. Думаешь, королей теперь признак рая? Как бы не так. Белое свечение глаз. Карл. Ладно, крылья это ангельские штучки. Но почему хотя бы не Нимп? Кстати, да, хороший вопрос. Почему хотя бы не Нимп. Итак, жнец, с этого дня и отныне те существа, в чьих глазах ты видишь чистый, святой, красивый белый свет, отправляются в рай. Нимп это вот желтая штука, которая над головой у них летает, и все такое. Начинай. Э, тут бывают праздники. Ну, смотря где? В аду, знаешь, там, там бывают праздники. Вот. Там на кол садят, все. Вот, вот эти, знаешь, веселые штучки. Э, вот описание широко улыбается, рассказал анекдот. Плачет против вас. Так. Ууу, меня тут искал кибер-убийцы, да вроде нет. За что мне такие клиенты, я постоянно где-то сижу. Тебя в рай. Так, покатаем как-нибудь шарик. Э -э тут был Джон, куда он пошел, мужик? Мужик, мужик, не иди за ним. Вот, вот сюда он пошел. Та башня была высоковата. Ага. Киборг этот пришел, я уже все думал, пипец, сейчас в рай попадет. Нет, не так-то было. Он пошел в чистилище. Я рад. О да. Ж у вас тут жаркий прием. Но воды еще жарче. Ветер обдувает. Э, чумная айди в клинике. <laughs> Блин, чума, что ты делаешь? Я в шоке. Что чума творит вообще? М вот зачем? Зачем такие проблемы создавать? Так. Ват. Это ват. Скоро у нас будет... Хм. Ты прошел. Скоро у нас будет новая еще игрушка будет. Там кое-какая информация. Новая студия, все такое в примаркете. Так... Также покажу способ заработка неплохой. Сейчас вот, активно пытаюсь заработать. Э, мои приветствия ж нет. Забавный клиент вызвал у меня ряд вопросов. Вот описание. Плачет, худощевый. Сильно взволнован. Обувь кровавых пятнах. Думаю, его в рай. Те, у кого кровь, те все Те уже тем путь в рай закрыт просто. Меня прямо с утра убили, да? Так. перфект! Спасибо! Я выжил лишь благодаря тебе. Сейчас это окажется какой-нибудь человек, который весь мир там хочет уничтожить. Спасибо, я благодаря тебе выжил. Вот это так смешно будет. Он просто такой, жнец, знаешь, я на твоем место. Голод и чума воспользовались манией человечества к поддержанию стройной фигуры тела и различным диетам. И успешно уменьшают поголовье людей с помощью жиросжигающих таблеток для фитнеса. Особенность их такова, что они сжигают абсолютно весь жир в организме. Нет жира, пиздец, сразу же. Что ведет к летальному исходу. А это сказывается на нас, жнец. И на количестве нашей, то есть твоей работы. Поэтому предлагаю сбросить на планету, например, Луну. Хотя мы можем просто заменить таблетки на настоящие, менее вредные. Как тебе? Ты в деле... Ну знаешь, друг, давай Луну скинем. Че бы и нет. Хопа. Я не хочу платить, лол. Хотя людям помогать надо, конечно, но я платить не хочу. Э, Потрясающе. <с> да, луну скинули. Так, так, так. Хм, нет, отличная новость. Сегодня люди изобрели письмо. И первым делом они напечатали, знаешь что? Библию. Это такая священная книга, ну, ты знаешь. В общем, новое правило. Всех, кто приходит к нам с этой по обычной священной книгой, мы отправляем в рай. День, значит... На долгую жизнь я и не рассчитывал. Мало. Ну, в принципе, кто может рассчитывать в средневековье на долгую жизнь. Вот кто просто. Ты там, блин. 60 лет проживешь, это уже чудо. Ты вот уже просто действительно можно сказать, что ты долгожитель. Вот. Что это? Так, вот описание. Щипает себе руки в карманах, попросил стакан воды в рай. Так, спаси меня от коску пехоты. Почему нас так часто убивают? Я же всего 13, как я попал в игру? С питомцами можно? С Тимором, да, там, Тимор у тебя питомец. Так, стиль важнее жизни. Нет, друг. Стиль это всего лишь стиль. Стиль это... Это что? Это, это твоя шапочка, которую ты там носишь. А жизнь, а жизнь? Ты вообще подумай, что такое жизнь и твой стиль. Это две несравнимые вещи. Стиль ты можешь купить, жизнь ты не купишь, как, как минимум. Так, крепко же оружие. Ну все, ват сразу же, мужика. Так, а ртуть невкусное. Хм, действительно. Надо было попробовать. Надо, знаете, я ему должен был сказать, да, я знаю, что она невкусная. Вот и все. Откуда я это знаю, но это так. Это уже кое-какая интересная история, да? Тык-тык-тык. А, просто, да? Повышение. Кто? Старший судья. Ну, почему старше? Надо, не знаю, верховный судья какой-нибудь говорить. О, война. Арес. Один. С. А. Арес. Один. Сет. Жнец. Я не просто так поставил тебя в один ряд с этими именами. Хочешь, чтобы все остальные делали так же? Жнец. Все просто. Отработай следующий день в мою пользу. И я посмотрю, как это можно ускорить. Что, хочешь меня... С богами войны поставить в одно место, да. Это просто потрясающие воды мне в бороду. Награда после работы. Так, ну, думаю, на сегодня нам хватит. Если что, показываю, нам еще тут проходить ой-ой-ой. А там еще DLC есть, вроде как бесплатно. Так что нам тут проходить еще. Видосов 7. <laughs> ну, на этом мы сегодня все-таки закончим. Всем пока!